Малый ракетный корабль «Советск» проекта 22800 шифр «Каракурт» Балтийского флота встал на плановое обслуживание. Корабль введен в док 33-го судоремонтного завода в Балтийске Калининградской области. Малый ракетный корабль «Советск», вошедший в состав Балтийского флота в октябре 2019 года, проходит первое в своей истории докование и плановое обслуживание. Примечательно, что из-за этого специалисты предприятия самостоятельно прорабатывали размещение корабля в доке, основываясь исключительно на компетенции, профессионализме и опыте работы. На все ушло около 10 часов. После завершения работ корабль вернется в боевой состав флота. Малый ракетный корабль «Советск» Ранее «Тайфун» был заложен на Соспело 24 декабря 2015 года одновременно с головным МК «Мытищи», ранее «Ураган». Головной корабль был спущен на воду 29 июля 2017 года, а МК «Советск» — 24 ноября 2017 года. Оба вошли в состав Балтийского флота. Является вторым в серии и первым серийным кораблем проекта 22800 «Каракурт».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 Две зенитные установки АК-630, с третьего корабля «Панцирь-М», две 14,5М или 12,7М пулеметные установки УНТ. Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» начали строить для фактической замены для ВМФ России МК проекта 21631 «Шифр-Буян-М», которых заказано всего 12 штук. В отличие от «Буянов» серия «Каракуртов» будет продолжена,